Всем привет дорогие друзья, продолжаю выкладывать обзоры по Airdrop, который проходит на бирже EObit. Здесь мы зарабатываем монету FastDollars каждый день, выполняя простые задания. Этот токен мы сможем продать в июне, плюс еще откроется фарминг, памп, кому интересно. Если вы в первый раз, ссылка на регистрацию будет в описании под видео, то с мобильных устройств отсканируйте QR-код, регистрация займет одну минуту, во вкладке Airdrop Выполняем задание. Подтверждать личность на бирже не нужно. Торговля криптовалютой, участие в дропах, вот вывод криптовалюты, фиата, без прохождения верификации. Когда будете подключать 2 фа для безопасности вашего аккаунта и средств, не забудьте отсканировать QR-код кода 2FA, то есть не отсканировать, а сделать скрин. И текстовую часть скопировать и сохранить в блокноте для восстановления доступа к аккаунту. Если сломался смартфон, купили новый, установили приложение, отсканировали QR-код и продолжаем пользоваться биржей. Данный QR-код и текстовую часть кода в блокноте можете сохранить на флешку. Сделать дубликат. По заданиям Депозит, рейд, своп, 10 дайсов и фарминг рассказал в отдельных видео, как они выполняются. Ссылки будут в описании под этим. За QR-код рассказал в своем прошлом видео. Telegram-бот. В любом случае в каждом задании есть описание. Ваши шаги для получения монет. И само описание. Если работает социальная сеть Twitter, Facebook, размещайте посты каждый день. Не забудьте только помимо текстовой части понятно, текстовой части отсюда, из описания, добавлять еще что-то от себя, чтобы не заблокировали ваш аккаунт за спам. Видео для YouTube, ТикТок снимайте, выкладывайте. Одно видео на две Социальные сети. Тикток принимает видео до 5 минут. Поэтому аирдропу вполне можно уложиться в эти рамки. ВК пока что не работает. Ну и проверяйте пользователей. 100 монет за каждое, за каждое проверенное задание. 12 в день. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.